Ребят, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как показать день недели на панели задач в Windows 11. Если обратить внимание, то у нас стоит просто дата 05.02.2022. Как нам вывести сюда день недели? Нажимаем правой кнопкой мыши на пуск, выбираем параметры, затем выбираем время и язык, далее язык и регион, прокручиваем вниз. Выбираем административные языковые параметры. Далее форматы, дополнительные параметры. Затем вкладка дата. И вот здесь у нас есть краткая дата. ДД.м и Y. Дата месяц, год. Если мы перед ДД днем поставим 3D. Нажмем точечку. Применим. Как вы видите, у нас появилась СБ, суббота. Чтобы нам полное название вывести, надо добавить еще одну Д. То есть получается 4D точка. Потом день, месяц, год. Нажимаем применить. И у нас полноценно стоит суббота 0,5, 0,2, 2022. Вот таким способом можно показать день недели на панели задач Windows 11. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, всем пока!